всем привет с вами я суперпес и сегодня мы приехали в херсон я вам расскажу про некоторые объекты в херсоне а также покажу вам достопримечательности в херсоне начинаем мы с набережной именно здесь любят отдыхать херсонцы как мы видим сейчас по заполненности вот так выглядит набережная в херсоне сейчас вы увидите саму набережную судостроительный завод реку днепр в 1902 году по проекту городского архитектора Свайка возведено здание управления работ Херсонского порта, дом номер 4 по проспекту Ушакова. Пошли дальше. Популярная достопримечательность города Херсона. Но мы сейчас находимся у еще более популярной достопримечательности города Херсона, а именно у центральной пешеходной улицы. Пойдемте. В отличие от Николаевской пешеходной улицы, эта улица намного короче. И тем более, она вся в плитке. А еще тут есть специальные знаки, которые подсказывают, где находится какое место. Такие знаки вы можете увидеть сейчас на фонарях. Пройдя совсем немного от остановки улицы Суворова, мы можем увидеть самого Суворова. И большую часть пешеходной улицы. Это Стелла, Золотая. На улице Ворова. Вы сейчас при можете увидеть все. Тут есть э, сабли, пушки, корзинка. Э, э, Еще тут есть э, мужчины. Кстати, они все в шапках. Мы сейчас гуляем по улице Ворово. Пойдемте дальше. Это памятник к срубленному дереву. К сожалению, его срубили. Тут было дерево. Это было очень старинное дерево. Его решили спилить. Для, для чьих-то целей. Но потом решили все-таки сделать ему памятник этому интересному дереву а, Не слева ни справа, а прямо можем увидеть с крябина а, его с памятник точнее не с раз а с мурал все с буквой С место счастливых людей ну это точно про Херсон и про улицу Суворова потому что мне тут очень весело само здание Является двумом каких-то какой-то семьи. Да. А, чтобы не читать, я просто вам оставлю эту картинку. Почитайте, поставьте паузу. Вот, видите, Суворова 3. Кто-то там. Пойдем в туалет. Кстати, тут есть сеть бесплатных туалетов. Хотя подожди, Ту... туристу тоже может захотеться в туалет. Давайте.. Смотрим, что внутри. То есть, видите, вот такой вот туалет. Довольно лучше, чем... Пусть на другие города тоже один пример. Во! А, пойдемте дальше по улице Суворова. Слева а, какой-то торговый центр. Но здание выглядит довольно интересно. Я понимаю, конечно, что... Это памятка, городостроения, архитектуры. Короче, здание, как я вижу... Скорее всего, реконструировали. Ну, потому что не могло быть снизу гранитного. Потому что всегда все самые лучшие делали сверху. Снизу просто кирпич, да и хватит. Ми миниатюрная копия. Понимаешь, вот видишь, ветхое здание. Даже вот новое, оно все равно уже в состоянии. Но оно старое, но на самом деле обновленное тоже в таком состоянии, не в самом лучшем. Вот так вот э, выглядит э, вот эта часть улицы Суворова. Нам нужно за э, минимальное время посмотреть максимальное количество мест э, в городе Херсоне. Вот мы обошли вот это вот здание. Тут находится театр имени Миколы Кулеша. Это один из самых таких главных театров э, не только Херсона, а и, можно сказать, всего юга Украины. Э, также тут э, к Новому году прождествуют, ну и, скорее всего, просто к праздникам поставили вот такие вот иллюминационные объекты, которые очень э, украшают данное здание. Если развернуться, мы можем видеть не самую такую приятную зиминку. Основатель города Херсона. Тогда один вопрос. А кто такой Суворов? Почему главная улица города не Потемкинская? Интересно, почему у нас нет улицы Грейга в Николаеве. Мы с тобой прошли мимо Краевеческого. Музея, областного Херсонского краеведческого музея, в котором находится самый большой, по-моему, скелет кита. Горького опять. Памятка истории. Будинк музея компротевченный. Биолог почелский. Охраняется державы. Пошкоджи не карается законом. Ну что нам, теперь, оказывается, надо природу карать законом за то, что. Э, точнее, власть нужно за карать законом за то, что они. Это музей в городе Херсоне. Вот как он красиво выглядит. Трех на слева, трех на справа. Одно посредине, два этажа. Зарисовано, кстати. Для покраски, для... Даже на покраску нету денег. К сожалению. Пройдем дальше. Мы сейчас находимся на улице Театральной, бывшей Горького. Мы сейчас с вами выходим на проспект э, Ушикова. Это центральный проспект Харь, э, Харькова-Херсона. Ой, вот такая тут плитка, а все прямо в Николаеве критикуют. Боже мой, Свинкевич, плитка-клад. Какой ужас. В Херсоне в то время мэр не плитка клад. Плитка, лужа, бетон, щебень, асфальт, яма. Мы находимся возле самого главного памятника конструктивизма в Херсоне. Это киноконцертный зал юбилейный. Это киноконцертный зал юбилейный. Напротив него находится Стадион Кристалл. А здесь находится Очаковские ворота Херсонской крепости. Логично было бы подумать, что Очаковские ворота должны находиться в Очакове, но нет. И да, надо же выключить свет, когда мы подходим, и начинаем снимать крепость. План Херсонской крепости. А, Где-то тут, может ты была и не Очаковская брама, по Очаковском брама. Все правильно я сказал. Памятка истории. Ну и сама брама. Как она выглядит? А сходи потихонечку, да? К сожалению, б опять потухла. А, к сожалению, сейчас э, она закрыта. А слева торговый центр «Адмирал». Справа здание. Она не пряночка, Видимо, офис какой-то газеты. А если мы будем идти по паспекту Шиковой и еще немного сместим голову налево, мы увидим вот эту красоту. Дамы и господа, приглашаем вас в новогоднюю сказку. Называется Херсонский городской совет. Даже у нас так не украшены деревья напротив городского совета, но зато... Зато нет освещения в парках некоторых там лужин, ну. В а тут зато очень все красиво. Все очень красиво. И тут много людей, несмотря на то, что сейчас и карантин выходного нет. И карантин. А левой стороны мы можем увидеть три, а даже может быть четыре вывозки. Слава Украине, героям слава. Херсонца Украина. Ну и, выбочка, это как то, замовыв гандзюк. Так. Вот тут вся рождественская новогодняя э, подсветка, иллюминация. Воздушные шарики вон. Такие красивые. А... Перед э, зданием городского света. Замерзло болото. Смело об этом заявляю. Какая сказочная автомобилька. Машинка. Очень красивая. Видно? Да. Очень красивая автомашинка. Автомашинка. Новогодненько. Пойдем. А вот это здание слева, это у нас, как вы думаете, что? Музыкальное училище. Вот так вот. Не зря смотрел в окно, когда ехал в троллейбусе на место съемки. Итак, вот мы в центре города, в центре города Херсона, того города, который мы сейчас и обозреваем. В Николаеве очень красивая елка, все-таки как мы убедились. А вот тут отель Оптима, вот тут Кинотеатр Украина. Цитрус розетка не имеет значения. Имеет значение то, что это кинотеатр Украина, который наконец-то открылся после долгих лет реконструкции. То, что тут есть, тут есть много кинозалов. Троллейбус гидропарк. Аренда кинотеатра, кстати. Хотите арендовать кинотеатр? Проспект Ушакова в центре Херсона. Но так выглядит здание антимонопольного комитета Украины. Конечно же, почему я снимаю выпуск на русском языке. Центральный универмах. Сокращенно ЦУМ. Вот и подошел к концу этот выпуск про Херсон. Обязательно поставь лайк, а также подпишись на канал, чтобы не пропускать еще больше интересных видео на моем канале. А для україномовних херсонців поставте мені лайк, якщо вам сподобалось це відео, а також підпишіться на канал, щоб не пропускати усі мої нові випуски. З вами був Суперпес.